Нажимаю сумму. Вот у меня 19 890 рублей накопилось. 19 890 я его вывожу. Будет небольшой процент. Браться. Платежной системы. Нажимаю вывод. Подтверждаю. Все, успех. На балансе 0. Если мы зайдем на PayPal кошелек, обновимся. Все, пожалуйста, деньги пришли. Здесь вот здесь можно посмотреть вот 19 тридцать рублей. То есть ну, с небольшой комиссией. Соответственно, открываем. Вот, пожалуйста, э -э, пришла выплата. 19 330 рублей, выплата с бизнес-игры. Все моментально, все быстро. И в принципе на этом я хочу э -э, свое видео завершить. Э -э, если вам интересно научиться зарабатывать деньги через интернет, если вы хотите получить готовый инструмент, готовую воронку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 какие-то обзоры, видео и так далее. Да? В общем, присоединяйтесь. Всем счастливо и пока-пока.